приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака водолей на март 2021 года этот прогноз вы можете смотреть по своему солнечному знаку а также по знаку своего асцендента и мы будем с вами обсуждать как благоприятные влияния этого месяца, так и напряженные аспекты. Итак, в первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что в марте месяца не будет ни одной ретроградной планеты. Все планеты движутся вперед на хорошей скорости, поэтому наши дела будут также продвигаться очень активно. Это, безусловно, внесет динамику в любой процесс, независимо от того, или вы будете только начинать какой-то проект, либо же вы будете заинтересованы в том, чтобы продвигать уже начатые ранее дела. 4 марта Марс переходит в знак Близнецы, ваш пятый сектор, и будет в нем находиться по 23 апреля. До этого Марс находился 2 месяца в вашем четвертом секторе. И это могло создавать большой фокус внимания на теме семьи, недвижимости. Возможно, вам было сложно промотивировать себя, выходить из дома чаще. Возможно, было много работы, связанной с домом, с семьей. Сейчас, благодаря переходу в знак близнецы, появится больше легкости, больше желания общаться, больше желания проводить время вне дома. Тем более, что Марс будет находиться в вашем пятом секторе. И это, безусловно, хорошее время для того, чтобы уделять э, внимание тем темам, которые приносят вам удовольствие, хорошее настроение. Это может быть э, тема вашего хобби, тема общения и взаимодействия с детьми. Это может быть тема э, продвижения собственного дела, развития собственного дела. В любом случае вас будет мотивировать к действию то, что эта тема приносит вам положительные эмоции. Правда, Марс иногда в Пятом Доме дает такой эффект, когда нам нужно много энергии тратить на наших детей. Иногда это может даже приводить к конфликтам. Поэтому старайтесь иметь свой досуг, старайтесь иметь то, что приносит вам хорошее настроение, чтобы не срываться в какие-то моменты на близких людей. С 1 по 3 число Венера будет в хорошем аспекте к Урану, и это прекрасное время для спонтанных, но продуманных покупок. Это время, когда могут быть неожиданные расходы, неожиданные покупки на дом, на семью. В целом это период, когда... Вы можете получить выгодное предложение и нужно будет быстро среагировать. Но важно понимать, или вам это действительно нужно, или лучше отказаться. Поэтому тщательно продумывайте ваши траты в этот период. 4-5 числа Меркурий будет в соединении с Юпитером в вашем первом доме. Это поможет вам показать себя экспертом, показать в чем вы разбираетесь. Это прекрасное время для того, чтобы все прочувствовали ваш авторитет, вашу возможность влиять на те или иные процессы. Это прекрасное соединение для тех людей, чья деятельность связана с информацией, преподаванием, обучением. Это прекрасное время для учеников, для тех, кто собирается сдавать экзамен, либо писать работу научную. В целом этот аспект может также дать интерес к написанию статьи, небольшой заметки, к ведению блога. В любом случае, все, что связано с темой информации, общения – это все будет приносить вам успех, и это все будет получаться легко в этот период. К тому же, в первой половине марта месяца Меркурий будет в вашем первом доме, в вашем знаке находиться. Поэтому, безусловно, в этот период нужно проявлять свою любознательность, нужно изучать какие-то моменты, нужно быть открытым к общению. В этот период могут появляться возможности куда-то съездить. Старайтесь эти все моменты, конечно же, использовать. С 11 по 15 число идет очень сильный акцент на вашу финансовую сферу. Дело в том, что в этот период будет соединение Солнца и Венеры с Нептуном в вашем секторе финансов. Это может давать такой эффект, когда вы либо мечтаете о покупке, какой-то важной покупке, либо же у вас появляется возможность что-то купить, о чем вы очень давно мечтали. Это возможность приумножить финансы. По сути, это очень хороший шанс много заработать, но также и много потратить. Поэтому с финансами нужно быть в этот период покуратнее. Нужно эту тему обдумывать, нужно планировать и обязательно прислушиваться к своей интуиции 13 числа будет новолуние в рыбах в вашем финансовом секторе новая луна дает новый импульс энергию для развития для того чтобы внедрять какие-то новые подходы в плане заработка это может быть новый источник расходов новый источник доходов это может быть новый подход к ведению бюджета к зарабатыванию денег в любом случае, за счет того, что эта новолуния будет в соединении с Венерой и Нептуном, у вас, безусловно, будет возможность расширить свои представления о финансах и о том, сколько вы можете зарабатывать. К тому же 15 числа Меркурий переходит в ваш финансовый сектор и будет в нем находиться по 4 апреля. И в этот период вы можете... Заметить, как появляются новые идеи по поводу заработка, новые контакты, связи. Старайтесь больше общаться, больше обсуждать э, те моменты, которые вас интересуют по финансовой теме. Также это благоприятный период для покупки, продажи каких-то вещей. Это хороший период для того, чтобы начать вести бухгалтерию, учет вашим средствам. С 16 по 18 число Солнце и Венера будут в аспекте к Плутону. Это также благоприятный период для решения финансовых вопросов. В это время вы можете удачно провернуть какую-то сделку. Это хорошее время для того, чтобы закрыть какой-то финансовый вопрос, особенно если речь идет о кредите, долге, о каких-то обязанностях ваших. Это хорошее время, опять-таки, для приумножения финансов и для заработка. Но главное в это время что-то менять в своем подходе. Плутон любит, когда человек пересматривает старые схемы и избавляется от тех, которые не приносят результат. Десятые числа марта подходит для поездок с целью развеяться, отдохнуть, для образовательных тем, для того, чтобы заниматься образованием детей. Дело в том, что в этот период Марс будет в хорошем аспекте к Херону. Это даст возможность распределять вашу энергию в разных направлениях. Старайтесь не ограничивать себя на чем-то одном. Фокусируйте свое внимание на нескольких делах. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, а 21 числа Венера переходит в Овен по 14 апреля. В это время может проясниться какой-то важный вопрос, связанный с вашим братом или сестрой, с темой поездок. В целом в этот период вы действительно можете обнаружить, что очень много внимания уделяете вот теме, отношений с родственниками вы можете быть очень заинтересованы в том что происходит в их жизни и действительно в их жизни может происходить что-то важное в этот период в любом случае действительно вторая половина марта переведет ваш фокус внимания с личных моментов и даст возможность увидеть то, что происходит вокруг вас, больше взаимодействовать с окружающими людьми. 24 числа Меркурий будет в квадрате к Марсу. В этот день старайтесь не решать финансовые вопросы Это неблагоприятный день для покупок, продаж. И в целом может даже возникать конфликт на финансовой почве. Учитывайте это, когда будете планировать свой месяц. 26 по 29 число Солнце будет в соединении с Венерой и Хероном в вашем третьем доме. Это даст вам возможность познакомиться с новыми людьми, общаться с большим количеством людей. Это возможность больше узнать интересной информации о чем-то. Это возможность куда-то съездить. Но в целом, Соединение Венеры и Херона — это всегда о компромиссе, о том, чтобы находить общий язык, находить ключ к пониманию людей, которые вас окружают. И, по сути, вот эта возможность сохранять баланс в общении — это ваш ключ к успеху в конце месяца. Тем более, что 28 числа будет полнолуние в Весах, в вашем девятом доме. Весы — это знак равновесия, знак, который... Всегда дает возможность найти общий язык. Но в целом то, что будет затронуто в конце месяца, вот эта ось 3 девятый дом, вы можете решать в этот период. И темы, связанные с переездом, поездкой куда-то, с бумажными делами, юридические вопросы также могут решаться в этот период. Главное, скажем так, в каждом вопросе разбираться, не спеша решать те или иные дела и обязательно м, обсуждать важные моменты с компетентными людьми. Ну и наконец 30 числа будет соединение Меркурия и Нептуна в вашем секторе финансов. Это аспект мошенников, аспект обмана, поэтому будьте очень аккуратны. В конце месяца старайтесь опять-таки не планировать покупки, продажи, чтобы не стать жертвой мошенников, особенно если речь идет о покупке в интернете. И вообще по данному аспекту может возникать путаница в финансовых делах, поэтому учтите обязательно этот момент. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр. Я очень надеюсь, что это видео окажется для вас полезным. Обязательно заходите в описание под это видео, а также в первый закрепленный комментарий для того, чтобы получать важную, интересную информацию по поводу обучения в моей школе, о дате старта новых наборов, а также о блиц-консультациях. Будем с вами на связи. Пока-пока.